Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня видео продолжение постройки раннего тигра от моделиста. В этот раз я займусь задней частью корпуса. соберу и поставлю выхлопные трубы, защитные кожухи, бразговики и другое. И в этой же части будет первая более-менее серьезная доработка. А пришла мне в голову эта идея только тогда, когда я примерил защитные кожухи на танк. Мне захотелось сделать их деформированными и я решил заменить эти детали на металл. Для этого мне потребовалось снять все размеры и перенести их на бумагу. а затем принести чертеж на жесть от банки. В принципе, достаточно только наметить основные точки и линии, а затем аккуратно вырезать по ним ножницами. а потом с помощью плоскогубцев придать им нужную форму. И все то же самое проделать для второй детали. С помощью плоскогубцев можно также добавить следы деформации и вмятины. И суд меня понесло, и я заодно сделал крышку в выхлопной трубы из жести, от из проволоки. Сам кожух я приклеил на пластик с помощью суперклея. Следующая доработка которую я сделал это имитация сфорного шва. Предварительно я смочил в обрабатываемой поверхности кустым клеем от звезды, а затем, когда пластик размяк, выдавил шов острым плоским шпателем. Получилось не совсем так, как я планировал, но в целом результат меня устроил. Такой вариант нанесения сварных швов можно иногда применять. Также я успел попробовать густой клей от Pacific 88. По субъективным ощущениям он немного жиже и менее агрессивен к пластику по сравнению с клеем от звезды. от сангового ножа я сделал имитацию повреждения осколками на кожухе. Инструкция от моделиста снова немного подвела. Я долго не мог понять, почему не могу найти нужные детали D7, D32, E20. Все оказалось просто. Эти детали имели другие номера. D12, D31, D20. Нашел я правильные номера в оригинальной инструкции от Академии. Ссылку на которую мне дал один из подписчиков в комментариях в прошлых серий, за что ему большое спасибо. Вот так у меня примерно получилось. Не знаю, видно ли на видео, но на кожухах я сделал имитацию болтовых крепежей. Для этого я использовал тонко вытянутый литник, из которого я нарезал шляпки болтов. На этом я заканчиваю эту серию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Спасибо за просмотр. Пока.